Про бизнес LR можно рассказывать долго, но намного интереснее и важнее посмотреть истории тех людей, которые занимаются этим бизнесом профессионально, как рос их бизнес, какие препятствия были на их пути и к чему они пришли. В этом видео я расскажу вам про нескольких лидеров нашей команды, про их успехи, их результаты, и вы наглядно увидите, как рос и продвигался их бизнес. Итак, поехали. Вертинская Елена, представитель бизнеса LR из солнечной Одессы. Елена – это тот пример лидера который стал лидером после того, как был сначала клиентом. Насколько я знаю, изначально Елена заинтересовалась просто косметикой и в первую очередь помадой красного цвета. Это легендарная история. И вы видите пример того, как развивался и рос бизнес Лены в первый год ее бизнеса. Июнь 2015 года и первый доход в первый месяц 614 гривен. В этих диаграммах увидите доходы от созданной структуры. Конечно же, каждый лидер еще имеет свой клиентский круг, поэтому дополнительно к этим доходам лидеры имеют доход от продаж но мы их не учитываем, мы говорим сейчас именно про оборот структуры второй месяц 1700, третий месяц 1580, 2000 и вы видите, что первый год доход не превышал 3000 гривен в месяц нечему удивляться и нечего особо хвастать но тем не менее, неплохой дополнительный доход как для девушки, которая просто пользуется косметикой и рассказывается об этом своим знакомым но обратите внимание спустя уже два года доход Елены перевалил за 50 тысяч гривен в месяц Естественно, этот бизнес стал для Лены основным, и это то, чем сейчас Лена занимается профессионально. Так что в скором времени мы увидим новые звезды и новые дополнительные результаты в Солнечной Одессе. Семейная пара Войтенко, Виктория и Руслан. Данная прекрасная пара является представителями города Черновцов и являются традиционными предпринимателями. Этой семейная паре принадлежит довольно крупный бизнес по установке бассейнов, в бизнес ребята заинтересовались через продукцию, в частности, через продукцию, связанную со здоровьем. Увидев результаты у продукции на себе и на тех друзьях, кому они порекомендовали, для них это стало отправной точкой для создания бизнеса. И обратите внимание, начало бизнеса было в октябре 2017 года. И первый доход 214 гривен. На второй месяц 1300, на третий месяц 3700. На четвертый месяц почти 6 тысяч гривен. Но уже на десятый месяц доход очень сильно скаканул выше 52 тысяч гривен. Как в любом традиционном бизнесе, бывают очень большие взлеты, бывает некая коррекция. Это абсолютно естественно. Но средний доход ребят составляет около 15 тысяч гривен. На данный момент ребята обучаются этому бизнесу профессионально и ищут новые способы расширения и максимального увеличения своего товарооборота, в чем можем пожелать им большой удачи. Гальченко, Елена и Александр. История этой семейной пары начинается с июня 2014 года. Это представители бизнеса ЛР в Крыму. Ребята уже имели опыт сетевого бизнеса и рассмотрели бизнес ЛР как возможность создания стабильного, большого и крупного бизнеса. Тем не менее, в первый месяц их доход немножко превысил 1500 гривен. На второй месяц почти 2500, на третье 2400, на четвертый месяц это уже было почти 10 тысяч гривен. Максимальный доход Елены и Александра составил 41 тысячу гривен. Сейчас бизнес Елены Александра динамично развивается и разрастается по всему Крыму, в чем желаем вам огромной удачи и огромных успехов. Валерия Иноземцева и Игорь Сулица – представители города Днепр. Изначально этот бизнес для себя рассмотрела Валерия, как возможность заниматься чем-то дополнительно, не выходя из декрета. Но в скором времени, показав первые, хоть и незначительные, но результаты, она смогла привлечь в свой бизнес своего супруга. Игоря. С тех пор эта пара динамично и результативно строит этот бизнес не только в Днепре, но и по всей Украине. И уже выходит в другие страны. Пример этой пары очень интересен и очень показателен. Первый месяц их доход составил 770 гривен. Будучи представителями корпоративной среды, и я бы сказал даже добившись высочайших результатов в своей сфере в корпоративной среде, этот доход, конечно же, не мог их удивить. И, конечно же, этот доход не удивил никого из их друзей которым они предложили бизнес ЛР и которые стали за ними наблюдать. На второй месяц 500, на третий месяц 1800, на четвертый 1000, на пятый 1300 гривен. Ни один из этих доходов не был чем-то таким, что могло бы удивить их окружение. Но тем не менее ребята понимали, что этот бизнес для них новый и им предстоит учиться ему и развиваться. Уже к концу первого года на 12 месяц их доход превысил 23 тысячи гривен в месяц. Максимальный чек составил 53 тысячи гривен по итогам октября 2018 года. Хочу заметить, что это видео мы снимаем в марте 2019 года. И с тех пор доходы многих из этих людей существенно увеличились. В частности, доход семьи с улицы приблизился к цифре 70 тысяч гривен в месяц. Воробьева Лариса, представитель бизнеса ЛР в Солнечном Херсоне. Интересно то, что Лариса в прошлом была работником внутренних сил Украины, но в бизнесе LR увидела для себя возможность создания серьезного дохода и изменить свой стиль жизни. История Ларисы началась с сентября 2014 года, и первый ее доход составил целые 80 гривен. Естественно, это как раз тот доход, которым можно смело хвастать и показывать его как идеальный пример начала бизнеса. Но, как и многих других лидеров, Лариса выделяется перспективным видением и пониманием потенциала бизнеса. Именно поэтому она двигалась дальше с доходом 640, 1100, 4000 гривен и снова 780. Вы можете видеть, что доход Ларисы в первый год можно охарактеризовать как доход обучающегося человека. И именно так это важно характеризовать. но уже спустя полтора-два хода доход Ларисы приблизился к 19 тысячам гривен в месяц. Насколько я знаю, на данный момент доход Ларисы превысил цифру в 25 тысяч гривен в месяц. И, конечно же, мы уверены, что будущее Ларисы очень солнечное, не только потому, что она живет в Херсоне, но потому, что у нее потрясающий потенциал. Нестерова Мария – это представитель города Днепропетровск, или же Днепр. Мария – мама в декрете, которая на момент знакомства с бизнесом млр занималась воспитанием своей дочери, ну, чем, собственно, сейчас и продолжает заниматься. Попробовав этот бизнес как клиент, разобравшись с продукцией, под чутки по Валерии Наземцевой, она постепенно стала рассказывать об этом бизнесе своему окружению. Ее первые результаты не были ошеломляющими, и вы это видите. Первый год Марии точно также можно назвать обучающим. Но через два года… Семейство Нестервых уже имело дополнительный доход в пределах 28 тысяч гривен в месяц. Вот так мама в декрете смогла создать неплохой тыл для своей семьи. Семейная пара Илона и Владимир Потапова. Я бы сказал, что эта семейная пара является той семьей, которая зародила бизнес ЛР в Херсоне. Именно они показали в свое время этот бизнес Ларисе Воробьевой и они ответственны за то, что происходит сейчас в Херсоне. Придя в этот бизнес, первые полгода ребята были просто клиенты, которые активно присматривались к бизнес-модели и изучали продукты. Но уже на шестой месяц они решили включить этот бизнес более серьезно. Их доход составил 1100 гривен. Но на седьмой месяц их доход скорректировался до 200 гривен. Потаповым потребовалось более трех лет, чтобы дойти до дохода свыше 60 тысяч гривен. На данный момент команда семьи Потаповых является одной из самых развивающихся команд в Украине. Братья сокровища, Киев, Вадим и Игорь. Изначально ребята начинали бизнес строить сугубо в Киеве, где Игорь сейчас и занимается поддержанием и развитием этого бизнеса. Вадим уже можно назвать человеком мира, потому что от начала построения бизнеса ЛР, если я не ошибаюсь, он посетил уже более 30 стран. Именно эту цель он перед собой ставил в начале построения этого бизнеса. Начав свой бизнес с самого начала бизнеса LR в Украине в июне 2013 года и получив первые свои доходы в тысячи гривен, 1600 и в тысячи гривен. Опытный предприниматель и его брат военнослужащий увидели для себя большой потенциал этого бизнеса. И за 6 лет создали бизнес с доходностью более 85 тысяч гривен в месяц. На данный момент доходы их бизнеса приближаются к 100 тысячам гривен в месяц. Тимохин Евгений, представитель города Запорожье. В прошлом коммерческий директор автозаза, крупнейшего производителя автомобилей в Украине. Опытный менеджер и предприниматель рассматривал для себя бизнес сетевого маркетинга, и в частности LR, как возможность создания еще одного источника дохода. Евгений пришел в этот бизнес после того, как ощутил на себе результаты от применения линии Алоэ Вера. Первые полгода его доходы нельзя назвать выдающимися. Отличительная черта Евгения Тимохина – это постоянный плавный рост бизнеса. Спустя три года от начала бизнеса, доходы Евгения Тимохина превысили цифру в 18 тысяч гривен в месяц. Семейная пара Федоринга, Анна и Сергей, предприниматели из Киева. Сергей представитель спортивного направления, Анна в прошлом управляющая сети аптек. Увидев продукции ЛР большой потенциал, ребята увидели тот бизнес для себя, как возможность создания серьезного источника дохода. Первый год также для них был обучающим, но в итоге через два с половиной года их доход превысил в цифру в 64 тысячи гривен в месяц. Семейная пара Цариовы – Юлия и Алексей – представители города Черновцы. В свое время именно Юлия с Алексеем показали семейной паре Войтенок потенциал нашего бизнеса. Можно позавидовать стабильности их первого года, по цифрам вы видите, что средний доход составлял аж целых две с половиной тысячи гривен в месяц. Но Алексей, как опытный предприниматель, Изначально видели в бизнес ЛР большой потенциал и ставили себе цель очень высокие доходы. В итоге, начав бизнес в декабре 2016 года, в декабре 2017 года их доходы уже перевалили за 12 тысяч гривен в месяц. И к 2018 году перевалили за 44 тысячи гривен в месяц. корольское Евгения и Андрей. Эта семейная пара начинала свой бизнес из города Днепр. Но по мере развития своего бизнеса они смогли охватить практически все регионы Украины и партнеры их команды находятся более чем в 10 странах мира. Как вы можете наблюдать закономерность, первые 9 месяцев дохода этой семьи не были выдающимися. Несмотря на то, что у них был опыт в сетевом бизнесе, все равно им пришлось обучаться новым немецким подходам к построению бизнеса. Но в какой-то момент, как и у всех остальных, понимание процесса построения бизнеса помогло сделать рывок. И уже на 10 месяц их доходы составили 8300 гривен, а на 11-й – 23700 гривен. Максимальный доход этой семейной пары превысил в цифру в 330 тысяч гривен в месяц. Отдельного примера требует Хольгер Куна, самый большой и крупный предприниматель сетевой индустрии в бизнесе LR в мире. Начав этот бизнес в возрасте 18 лет, в январе 1991 -го года, и не зря подобрана здесь именно эта фотография. Приехав на свою презентацию, которую пригласили на велосипеде, Хольгер увидел для себя возможность дополнительного дохода. В первый месяц его доход составил 620 гривен. Сумасшедшая цифра, особенно учитывая 91 год и учитывая, что это было в Германии, в Марках. Но это не остановило молодого парня и заставило его работать еще больше еще динамичнее. Но тем не менее, на второй месяц доход 1000 гривен, на третий 1300, на 4600 гривен. Постепенно формируя свою команду, к концу первого года доход Хольгера перевалил за 23 тысячи гривен в месяц. Что даже для Германии было существенной суммой, особенно для 19-летнего парня. Мы можем наблюдать пример лидера, который занимается этим бизнесом более 20 лет. К концу второго года доход Хольгера перевалил за 208 тысяч гривен в месяц. К концу пятого года за 736 тысяч гривен в месяц. К концу девятнадцатого года за 5 миллионов и к концу двадцатого года за 6,5 миллионов гривен в месяц. На данный момент доход Хольгера Кондута перевалил за 9 миллионов гривен в месяц. Это ярчайший и очень важный пример человека, который решил создать профессиональный бизнес и сделать из него настоящую карьеру. На примере этих лидеров вы можете обратить внимание, что пути у всех очень похожи. Никто не приходит в этот бизнес с пониманием, основами и знанием, как его строить. Всем необходимо время для того, чтобы научиться этому бизнесу. Но люди с перспективным видением, люди, которые понимают, к чему можно прийти, уделив этому бизнесу год, полтора или два, приходят к серьезным результатам. К сожалению, многие из нас не умеют мыслить на длительное расстояние, не умеют планировать на длительное расстояние. И, к сожалению, очень многие партнеры бросают свой бизнес уже спустя два или три месяца, не увидев ярких результатов, получив... 1200, 2000, 1500 гривен на второй месяц. Для них это слишком несущественно. Но теперь, видя примеры наших лидеров, нашей команды, вы можете делать очень важные для себя выводы. Помните, что в этом бизнесе мы все одинаковы. Все начинаем с первого заказа и с первого разговора с нашим кандидатом, с первого предложения продукции либо бизнеса. Разница между нами лишь в том, как долго мы это делаем, как много мы это делаем и насколько серьезно мы хотим реализоваться в этом бизнесе. Я желаю удачи всем тем, кто собирается в этом бизнесе построить серьезные организации, привести в свою жизнь финансовую свободу, стабильный доход и немецкое качество. Уникальное событие – вручение годовых чеков. И я на сцену приглашаю первого номинанта, Наталью Николаеву, серебряного лидера организации. Попрошу на сцену. Эти суммы написанные в левом верхнем углу. Они реальны. Они реальны каждому из вас. И по мере выноса следующих чеков с годовыми бонусами вы убедитесь, это доступно нам в Украине. Каждому. Поздравляю, Наталья. И на эту сцену вторым номинантом годового чека я приглашаю золотых лидеров организации Евгению и Андрея Харольских. Прошу! Татьяна! Сумы Повторяю, не ждите завтра, сделайте выбор сегодня, потому что эти цифры, они могут быть вашими уже через несколько лет. И теперь третий чек годовой за 2019 год. Приглашаю на сцену платиновых лидеров компании «ЛАР». Светлану и Александра Вазинский. Прошу вас. Калин. <реклама> Поздравляю. А теперь смотрите, какие цифры здесь. И это только верхушка айсберга. Это реально выплаченные бонусы исчисляемые в гривнах и налоги, естественно, уплачены. Поздравляем, поаплодируем. Это уникальное, уникальное событие. И партнеры. Это только начало.